Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании! Сегодня мы находимся в очень интересном месте, в кафе, которое называется Еши Джам. Почему я решила показать вам именно это кафе? Потому что здесь готовят самый вкусный турецкий кофе в Алании, и это кафе особенное. Оставайтесь со мной, и я вам покажу, что же есть интересного внутри, и почему это кафе особенное именно для турков, ну и в принципе для всех иностранцев. Ешиль Джамках Ве Эви находится в Обе. Это кафе недавно открылось и уже принимает первых посетителей. На входе, вы видите, вас встречает один из самых известных актеров Турции, Кемаль Сунал. Ну а... Кафе названо ешиль Почему? Потому что это кафе, ностальгическое кафе, а Ешиль-Джам является турецким голливудом, где производят, производили самые известные фильмы в Турции. Как вы видите, кафе выглядит вот так. Здесь очень... Приятная атмосфера Звучит ностальгическая Турецкая музыка Вы сюда можете прийти с семьей С друзьями, большой компанией Отпраздновать какой-то праздник Ну и конечно же самое главное Выпить вкусного турецкого кофе Вот так вот здесь подают кофе Ну а мы сейчас будем пробовать Я поделюсь с вами своими впечатлениями Вот такое вот Интересное и необычное кафе здесь Также я хочу спросить У бариста. у меня есть два вопроса Почему турки пьют кофе из таких маленьких чашечек? И в чем польза турецкого кофе? Оно ведь такое насыщенное, и много его не выпьешь. Есть ли какая-то польза от кофе? Давайте спросим у Бориста и посмотрим, что он ответит. Пока Бориста занят с клиентами, я проведу вам экскурсию по кафешке. Вот так вот выглядит их лого Ешильджам. Как я уже говорила, Джам это известная киностудия в Турции и здесь вы можете увидеть вот такие вот раритетные фоторамки также здесь есть вот такая вот раритетная камера кстати, я не знаю, вот кто разбирается напишите, это оригинал или это просто сделано под старую камеру, еще здесь есть вот такой вот старинный телефон, но я думаю, это сделано под старину и вот такое вот раритетное радио, я думаю, что оно отреставрировано и вряд ли, конечно же, работает как вы видите здесь повсюду развешены портреты известных турецких актеров и, конечно же, старые плакаты кинофильмов я думаю, эти вот эти вот Плакаты Раньше висели Около кинотеатра Кстати, обязательно напишите в комментариях Любите ли вы турецкие фильмы И какие именно Турецкие Старые турецкие фильмы Очень веселые, жизнерадостные В общем, классные Я их просто обожаю, особенно с Кемаль С Суналом Здесь также есть Вот такой вот наргеле Кальяны Которые, я думаю, что Будут с различными вкусами. В общем, это кафе, такое релакс-кафе, ностальгическое, куда можно прийти, отдохнуть, послушать старую турецкую музыку, выпить качественного и вкусного кофе. Ну, в общем, хорошо отдохнуть и провести время. Вот вы видите, здесь тоже есть фотографии, мозаика из кадров, кадров из фильмов, старых турецких фильмов. Дорогие друзья, сейчас мы узнаем у профессионального бариста, как же выбрать хороший, качественный кофе. Ну и, конечно же, я спрошу, что за кофе у них представлено в кафе. и как у нас сечебили, да, мазанами себя? Это да, маза на сечебили, да? Bir konulardan e, almak daha mantıklı arasında, kahveyi kendini soğuran yönlerden almaları gerekiyor. Yani market taze yerlerden alınmaması bence daha iyidir. Çünkü makinatı faktikasyon üretilmek geçiyor. Bilindik markalar tüketilmesi gerekiyor çünkü kahvelerde çok ciddi sorunlanmalıdır. İyi kahve kötü kahveye ait etmek bence en başarılı yöntem taze kahve tüketmek en mantıklısıdır. Tüketi biliyorlarsa de kendi değirmenlerle öğütmeleri kahveleri en başarılı yoldur diye düşünüyorum. Sizde mesela ne kahveler var, neye kahveler Bizde dünya, e, single-orjun kahveler mevcuttur. E, zeytli kahvelerden kullanabileceğimiz single-orjun kahvelerimiz var. Eteo, biz İstanbul kahvelerimiz Brezilya Santos'da. Kolombiya Süprema'da. 7 e, şeşit dünya kahveleri söylediğinizde single-orjun araktan bulunuyoruz. Kendimiz Hı. kavuruyoruz. Her kahvenin kendi ağzını kavrulma derecesi var, kendi ısıda var. E, belli bir dinlendirme odalarını dinlendirmek gerektirir kahveyi, bir asist ettirme işlemi oldu. Bu su kahveyi belli oranlarda karıştırıp Türk kahvemizi oluşturabiliyoruz. Kendimize o bir single origin kat yakalamaya çalışıyoruz. Ekspresyonumuzu kendimize yapıyoruz. Suyu dışından gelen uzan misafirlerimiz için özen bankalarla bulundurmaya özen gösteriyoruz. Tenlenmeyi tamamen zevkine uygun bir kat yakalamaya çalışıyoruz. Ben de yapmaya çalışıyoruz. Друзья, ну а сейчас нам покажут, как же готовят самое вкусное в мире турецкое кофе. Сейчас бариста нам покажет и все расскажет. Кстати, обязательно пишите в комментариях, любите ли вы турецкий кофе. Кофе мужского рода, поэтому если я где-то сказала оно, простите меня, могла заговориться. Ну а сейчас давайте посмотрим, как же готовят турецкий самый вкусный и самый оригинальный. Сейчас мы туркаем в землю, мы оба штырьос. Мы туркаем в землю, ой, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ondan sonra bu makinemizden kaynakmaya başlayacağız. Karın şu anda hazır. Makinemizin uçluğunu temizleyip Друзья, mm. просто так очень быстро готовят самые вкусные кофе. Представляете? Три секунды и ваше кофе готово. Bu ne için? Ekspresso yapıyoruz burada. Ee, Maçınımızı flaşlıyoruz. Ağzındaki. Devam edilmemiz Espresso için hangi kahve kullanıyorsunuz? Karışık mı? Karışık tabii ki. En fazla biraz daha ekspresso'nun dokusuna uygun olduğu için Kolombiya kahvesini öneriyoruz. Ama espresso da böyle küçük. Evet, Ekspresso'da sert içimli bir kahve olduğu için e, küçük içilir, e, sonuçta çok ağır bir kahve olduğu için içime biraz daha zormuş. E, Aydırıcı bir kahvedir. E, sabahları normalde çok tavsiye edilir aslında. Günde iki tane içilebilir. Günde iki tane. Evet. Türk kahvesi ve espresso fark ne? Türk kahvesi bir devreme metodudur. Ekspresso'da bir devreme metodu. İtalyalılara ait Ekspresso mu? E, Basınçlı derecede demleniyor, dokuz bak basınçlı makinede demleniyor kahve. Basınçlı olduğu için kafenin değerleri biraz daha yüksek oluyor. Kafenin hı hı. suyun içerisine geçiyor. Türk kahvesinde çok ince örtüldüğü için e, birazdan mikronları çok incedir. E, dinlendirici bir kahve özelliği çok daha kolaydır. Türk kahvesinin günde biraz daha sayısını arttırabilirsiniz ama ekspresyonda çok fazla içemiyorsunuz. Hı hı. Kafenin değeri çok yüksek olduğu için. Друзья, вы наверное многие знаете, ну и конечно же пили и видели, что в Турции и во многих восточных странах кофе пьют вот из таких вот маленьких чашечек. Как вы знаете во Франции пьют из очень больших кружек. И э, мне интересно узнать, почему именно в Турции пьют кофе вот из таких малюсеньких чашечек. На туркве да, бу кадар кичук купаларда кофе olduğu için e, gelen bir Osmanlı döneminden günümüze bu şekilde iş yapmamız İçimi daha rahat oluyor. Büyük bardaklarda içtiğiniz zaman e, yoruyor biraz daha yorucu oluyor. Tabii ki büyük bardaklarda içen misafirlerimiz de oluyor tabii ki. Kahveni çok sevemem hmm. Geleneksel olaraktan e, küçük fincanlar daha çok rağbet görüyor. Dрузья вот na таких больших даже не знаю как называется плитках кипятят в Воду для чая ну и я хочу спросить у бариста есть ли какие-то положительные моменты в кофе почему кофе полезно пить как бы вармы в Ee, tabii ki faydalar olduğu kadar da çok fazla tüketilmemesinde fayda vardır. Hı hı. Ee, çok fazla tüketildiği zaman kalp bitim bozukluğu e, yaşanabiliyor. E, Isermar ıslalarında as çok iyi geldiği söyleniyor. Ağabeyin ıslının faydaları saymakla bitmeyecektir. Günde iki tane içmeyi herkese tavsiye ederiz biz. Bekleriz misafirlerimizi. Arkadaşlar, bugün çok keyifli. Интересное видео, интересный познавательный поход в турецкое кафе. Надеюсь, теперь вы все знаете, как же выбрать качественный, хороший кофе и как правильно приготовить турецкий кофе. Поэтому, если вы хотите попробовать действительно вкусный, качественный и самый настоящий турецкий кофе, обязательно приходите в кафе Ешильджам, который находится в Аланье, в районе Оба. Я думаю, что вам здесь очень понравится, потому что, потому что бариста супер профессиональный. Вот здесь у нас Айхан сидит и пьет кофе. Айхан, что ты мне? Говорит, что выпил э, одну кружку. Поэтому, друзья, всем добро пожаловать в это удивительное место не только потому что это ностальгическое кафе, но и потому что Бористо здесь удивительный человек как он говорил, он приехал из Газиантепа, поэтому я думаю, что и общение с ним тоже будет очень приятным ну а вы ставьте пальчики вверх подписывайтесь на наш канал обязательно комментируйте задавайте вопросы а, и сейчас Айфан расскажет нам еще об известных турецких актерах. Сейчас мы начнем с известных турецких актеров. Сначала мы начнем с известных турецких актеров. Сначала мы начнем с известных турецких актеров. Сначала мы начнем с 180 турецких актеров lakabı yakışıklı, o da 150 yakın, 150 yakın başvuru var. Bunlar sahibi başvuru oluyor bunlar. Bu da Türk sinemasının en komik dörtlüsü. Bu Altın mı? Altın evet. Ha. Evet. <gülüyor> evet, bu, bu film Zetine oldukları için. Kayseri. Biz izlemedik onu. İzleyelim bu akşam. Ha. Kayseri'li bir aile bunlar, kardeşler. Zeki... Ooo Kemal Senoldi var. Metin Akınar. Фемос, мат, халица, кетеве, вы метинар, княт, удар. Хали, мат, не ешь? Метинар, княт, княт, княт, княт, княт, княт, княт, княт, княт, княт, княт, княт, Müjdar'da 80'li yılların en önemli sanatçılarından bir tanesi. Ve Şener Çen, ee, Şener Çen'in de biliyorsun kevansının ekir da sırasında, daha çok onunla beraber var. Bu ikilinin sadece küçük bir çevirdiği yüzün üstünde film olduğunu biliyorum. Ee, şu an fonda çalan müzikler de Yeşilcan'ın, yani 70 80'li yıllar ve 60'li yıllar ve 70'li filmlerinin müzikleri. Ve şurada bir film atışı görüyorsunuz. Zeki Gülen, Türk sanat müziğinin önemli ses sanatçısı. Hala böyle. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli ses sanatçısı. Birkaçlarıyla bir kinalaya başvuruyorlarmış. 60'lı yıllar olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Gezimize devam edilmişsiniz. Merhaba arkadaşlar. Biz kahvemizi içtik. Dikkat çok güzel, gezdik. Sizi de buraya bekliyoruz. Herkese bu kahve. Çok güzel bir yer. Поэтому обязательно, когда будете в Алании, если вы живете в Алании, приходите сюда, не пожалеете. Ну и, конечно же, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Ну а на сегодня всем пока-пока, счастливо! Пока.